В сегодняшнем мире сложно себя найти. Можно попробовать многое, не остановиться ни на одном. Однажды ты почувствуешь, что это именно то, чем ты готов заниматься всю жизнь.